Классно, просто безумно крутой курс. Если знаете, раньше я как-то предпочитал всего своего характера манипулировать людьми и ничтил в них личности, то сейчас я научился уважению. Выгоду можно получить и в сотрудничестве, а не только в манипуляции. Как правильно поставить цель и добиваться людей, то как они поступают, их мотивы. Нам подсказали методику, как избавляться от прокрастинации. Я стала больше понимать, как в принципе работает общение с людьми. Много учились э, обмену. Общение со взрослым миром. Это одна из главных проблем для подростка. Существует барьер. И через этот барьер обеспечит вот этот, этот самый обмен, из которого и состоит, собственно, любое взаимодействие, любое общение. Это достаточно проблематично. Установка своих новых имиджей заключение, так сказать, новых контрактов друг с другом, с, с, с окружающими людьми, с родителями. Самое главное – знание. Знание о том, что там происходит. У родителей очень много личной обиды. Ведь что же такое общение -то? Это общение двух эгоистов. Причем один эгоист общается с другим эгоистом для того, чтобы тот эгоист удовлетворил его эгоистические потребности, а я взамен. Как эгэист, удовлетворю его эгоистические потребности, стремление вернуть детей к старому контракту, к контракту младшего школьника, то есть гораздо более послушного ребенка, от этого страдают многие родители. В очередной раз я убедился в том, что растет у нас замечательное поколение, заинтересованное, мотивированное, которое умеет поставить амбиции и, в общем, которое восприимчиво к тому, чтобы работать на собственных недостатки.